Другой день. Один, один, один. Что хороший выбор. Я <связывая> тут справа еду. Я <связывая> О, пошли с бутылочкой. Т ⁇ мя, Т ⁇ Иди, да. <соценно> дай. Я, я, я, я, я дай. Да. Давай, Джош. Давай. Давай. Давай. Дай, давай. Давай. Дай, давай. Давай. Давай как я ещ ⁇ Почему Почему у тебя есть ещ ⁇ ещ ⁇ ещ ⁇ ещ ⁇ ещ ⁇ ещ ⁇ ещ ⁇ ещ ⁇ ещ ⁇ ещ ⁇ ещ ⁇ ещ ⁇ ещ ⁇ ну Лучше бомбардир третий. Билюк, надеюсь, все выше чем. Он не удел. Я за две игры шею А я за одну Блять, смотри, с кем играл. Пошли. А он выпить. Дай, дай, Да в двоём. Биво. Стоп, Ты прям будут бить. Куда попал? Да вам что я не ходил. Я всем ходил. Я все не боюсь. Я Я не Я не Здесь рядом. Просто, пожалуйста, так Здесь рядом. Здесь рядом. Здесь рядом. Здесь ты Здесь рядом. Здесь рядом. Здесь рядом. Здесь зря Здесь рядом. Здесь рядом. Здесь рядом. Здесь рядом. Нас был дом, на нас был год чтобы приехал спидом. И пожрал И вот эти люди играют в финал. <свят> я хулиган. Ху ху ху <свят> Играл. А а <свят> Если... а <свят> Оба, Иван. Ты а, ты из... А one... Откуда тебе будут такие Ты бы ждал, ты бы сдох. ты? А где А где ты? А где ты? А где ты? фильмик-то а почему он сейчас Я и так такой не вижу. Ты же ты я не ничуть с нервом разкувал. Дай его пидор. Отныне ты пидор. Как ты, что Как ты. Маленький, я же не себя покупал, для вас, Маленький, тон, а, для всей команды. Для всей команды, вы, кто играет в финал. А в ну еще сфотка. Хороший, зашкаливай. О, ты не Я не понимаю. Мои лучшие, какие Я Какие Он пьяный, он про меня. Помнишь, вариант культусы Серый,